Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы опять собираемся в путешествие, грузим наши чемоданы и поезжаем. Вот главный грузчик у нас, радостный и веселый, потому что давно никуда не ездили, а сейчас наконец-то мы можем поехать куда-то. Вот мы готовы к отъезду, мы загрузили чемоданчики и отправляемся. Поехали. Мы выезжаем с Золотых Песков в 11:55. Температура воздуха три с половиной градуса на Золотых Песках. Светит яркое солнце. Вот наш маршрут по Болгарии. А едем мы в Грецию. Вот цены на бензин и на дизель. 347 мы заправляемся. Пьем кофе. Вот Газпром. Заправка. Работает. Дизель. 3,44. Вот так. На окраине Димитровграда. Да. Вот населенный пункт по дороге к Маказе. Называется Козлец. Да, вот Такая у нас дорожка. И мы едем в населенный пол глава тарцы. Или глава торцы, не знаю. Вот тут. О, вот, что-то тут порушено. Все. Мы прямо едем сейчас. А вот здесь ой, какой-то какой дворец! Прямо. Через 200 метров. Поверните направо. собака, вон там собака. Побитые собаки. эту собаку уже десять раз старее. Mm, ну что, жалкость. я ничего не верю. А Поверните я направо. ничего не научила. Поверните налево. Направо. Вот здесь вот а речка. Да, должна быть. Она должна быть полноводна, но сейчас нет. Это, это, это завер. Превращается в такой тоненькую речку. Ну что это за Точная речка? Канавка. Да, ужас. Вот тут, видишь, какие карджалитцы. Ой, какая тут красота. Ой. Ой. какая тут красота, Ой. Ой. Ой. Ой. тут, тут. тут, тут, тут Туда не надо, вот сюда. Жали город Да... Ну что, вот тут все какая-то разру... Разрухинь. Кириллова, Кишта... Да <связывается> что Ну а что, вот с этой стороны дома ухоженные, а с той просто развалили. Кирилловой Кишта... Да. Ой, а посмотри, вот это красота! Старинный знание. дом, да... Ну, ужас. Да. Но есть вот подвижки, видишь? Вот Главатарский хан уже указатель 7,5 километров. Мы едем ночевать в отель Главатарский хан. Ну а едем мы по Кырджали. Показываем вам город, как он есть. Разруха местами. А местами большие дома находится в границе с Грецией поэтому я думаю он довольно богатый в связи с Грецией очевидно тут кольца лица нам вон туда между прочим вон видишь указатель Ха. да можно прямо ехать по указателю а вот тут у нас вот такая повыка какие-то источники вот, нас затопило мы едем в элитное место Заметно Посмотришь, там будет красиво Очень люди все довольны И мы едем еще светло Обратим внимание Прекрасно Это упрощает нашу задачу Я думаю, в темноте тут, конечно По этим Ехать было бы не сахарно Вот а, там город Вот город Красиво здесь что-нибудь или нет Здесь у нас закат Ожидается На всего 10 минут осталось В общем мы едем куда-то наверх так все вот видишь мы сейчас куда-то забуримся прямо по этой дорожке эта дорожка одна она такая узкая и она там закончится эта дорожка специально не делали для этого отеля а это двухсторонняя? ну конечно Встречу. Да, могут Вот какое красивое место Мы сейчас едем прямо вдоль А, еще нет Но Мы сейчас подъедем прямо к Язоверу То есть к озеру Язовер это Бабаловский озеро Вот едем Прямо к озеру сейчас Ну, дорога вполне по ровненькая По сравнению с тем, что мы едем раньше Тут можно загребать. А, точно, ну пойдем загребаем сюда. Вот так. Тут стричка очень узкая дорога. Все разъезжаются аккуратно. Да, иначе тут обрыв слева. Это и завер. ты сбегаем. сбегаем, да, посмотрим, красота, вот так вот, красота, а он там пляж, ой, он там остров, остров сокровищ, ресторан Мобедик прямо на берегу, там закат, а там закат, да, вот он. Котельский комплекс вот сюда заедьте. День. Так, туалетик при входе. Так примерно выглядит. Все культурно, фин. Вообще это прекрасно. Ой, все блестит новая, отлично так ну и естественно наш номер подсветка над кроватью Найкин, мини-бар, роутер, свой, телевизор, хитачи. А вот так все стененько, чистенько. А потолочку вот так сделаю. Номерочек, конечно, небольшой стильны ночной отель все спят а мы 2 Такой замечательный нас вид из окна. Как видите, народу никого нет. Еще утро. Но не ранее. Здесь много корпусов. И так тихо-тихо. Вот такая небольшая лоджия. Мы находимся на территории отельного комплекса Главатарский хан. Вот здесь находится у нас бассейн. Это спа-комплекс. А тут кафе-бар. Мемонада, мохито. Теннис. очень красивые очень ухоженные тут есть касса интересно все выходы как-то закрыты вот вход еще один бассейн размеры там здесь есть туалеты Тут снег, бар, еще маленький бассейн. Нет, это, это то есть пластмассовый. Ну, ты же видишь, уверенный. Вот еще бассейн. Маленький. Я думаю, что это детский. Красота. Супер. Тут есть и такая дорога. И можно доехать до пляжа. Он тут вил на самом берегу. Да, обалдеть. Он такой язавир Карчали. Это его самое широкое место. А дальше он мелеет, обмелеет и там дальше превращается в ручеек. Uh-huh, merci. Вот, вид на Карджали из окна автомобиля. Видите, какие у них тут площадки, корты, футбольные поля. Ну, не все так плохо. А вон впереди и Завир, и мосты. Красота. Мы находимся в Карджали и едем на границу Маказа. Переход Маказа. Вот такой городок, в нем сейчас 24 градуса, уже час дня, не жарко. Ну, сентябрь, что? Лето прошло. Городок живой, такой довольно зелененький. Но много, конечно, есть еще над чем работать. Будем работать. Да. Не нам, конечно, а жителям этого города но... А вот там что-то впереди Через Памятник, метров, что ли? круговое движения Первый съезд Сейчас посмотрим, что там впереди А, нет, это Туя Держите. Я думала, памятник Ну, а там Туя нет. в середине А, туя, слушай, не. все равно это какой-то дизайнерский какой объект Да, слушай, вообще объект Да прямо объект. Круговое вот. движение. Движение, да. Ну, какой-то объект. В общем, из каких-то трубочек сделано что-то. И здесь круговое движение. А мы сейчас едем в Петрол, вот в этот. Или куда? Или поворачиваем. А поворачиваем сюда, да. Поворачиваем, да. Вот Мака за 52 километра. Указатель. Вот мы едем по указателям и по навигатору. Ну. движение в городе очень почему-то плотное. Но сегодня какой день? Среда. Сегодня среда. В городе тепло, теплоощущение много, намного выше, чем 24 градуса. Вот магазин «Лидл». Помнишь, мы здесь останавливались как-то? А вот у может может, заехать. Да, да. Ну, там вот народу. Машину. Ну и хорошо. Хорошо, думаешь? Ну, а там, значит, будет еще... Там следующий Лукойл? я вижу. Нет, я не хочу. народу очень много перед границей заправляется. Видимо, в Греции бензин дороже. А, -а, -а. а здесь у нас дизель 3,45. Ну, отличная цена. Дизель 3,45. Вот тут видно. Да. Так, нужно... Мы едем на границу. На пункт пересечения границы называется Маказа. Значит, домоказы у нас отсюда 45 километров от Каджали. Но мы уже покинули практически Каджали. И едем прямо уже на границу. Погода отличная. Сейчас пол второго, 25, 26, 26 градусов. Посмотрим, как мы будем проходить границу. Сегодня середина недели, среда, поэтому... Ни выходной, никакой. Посмотрим, что в сентябре происходит на границе. Мы видим встречный поток. Довольно большой. Машин за границей. Но, к счастью, у нас пока что мы не видим большого наплыва. Но на это мы очень и рассчитываем. Погода нам повезло, погода прекрасная. Тут по бокам вот горы, горные породы, лес. Ну, такая местность интересная. Вот до границы уже 38 километров. Не, не успела. Что деньги? Ну вон скала. Там что-то очень красивое место. Скала и две скалы. А, там у них разработки. Да-да-да. Они там камень добывают. Просто не поняла какой. Ну, а тут просто... Просто лес и поляна. Ну, вот здесь небольшие горки. Ну, да, отсюда может нам насыпаться камня. И даже без сетки. Но они чем-то политы, да? По ну, вот здесь это остатки завира. Вот за мостиком. Остатки изовира. Он пересох весь. Может, это не тот изовир? кто Да, но здесь уже он просто пересохшее там русло. Есть, есть, есть, да, есть немножко воды? 50, ну, да, 15, да. На Красивый вид. У нас за помоечкой, мы так классно ходим. Ты что, да. Мостики. С этой стороны у нас и засохший. Вот Тут видишь. С этой стороны у нас красота. Наконец-то мы одни. что видим у нас до границы осталось 27 километров О, здесь красивый вид наизоверчик горная речка Ой, там пасутся коровки Красота. И дорогу видно все. Она тут петляет. Да, Речка и петляет. Речка петляет, дорога петляет. Красота. Вот такая у нас тут красота. Вот осталось 10 километров до граничного пункта маказа Вот такой, такой присажик за окном. Так. А помнишь, когда мы, была длинная очередь, мы стояли откуда-то прямо вот отсюда. Как-то, помнишь, да, такой был стреляли. момент. Там было, наверное, 300. Вот. Румы нанесутся на границу. Я думаю, что если будет очередь, то это будет очередь из Румы. Потому что больше никто туда не едет. Ну, правда, еще были молдования. Проехали. Ну а так болгар что-то как-то сильно много не видно сейчас. Посмотрим. Продолжайте движение прямо. Так, вот мы находимся за один километр от границы. Вот здесь написано на "Медница", и вот мы. Ой, она на меня уже снимает камера. Не надо здесь снимать. Мы приехали. А. Мы приехали, друзья. На границе никого нет. Такая очередь на границе на на въезд. Мы только что покинули границу. На границе мы были первыми. Пять минут постояли, два пальца я приложила, по-моему, у него ничего не сработало. Он сказал, окей, а тут какая длинная очередь, а мне мама, дорогая. Иди сюда, да. а потом, потом стой, а потом вот тебе паспорт. Да уже, да. А поставил, поставил? Поставил, я весь слышала, звук просто не видела. Все, мы в Греции заряжаю свой этот самый свою камеру потому что камера уже разрежена и все мы едем в отель эту дорогу я снимала много раз уже все тут изъежено каждый раз она радует дорога прекрасная все мы поехали дальше здравствуй греция привет болгар сказки вам привет да да да здравствуй греция Ура. красота и простор и безграничная свобода которую Ох. дает греция Ура.